Куда все делось, не пойму Что же вдруг случилось Куда все делось, не пойму Было все прекрасно Мы вместе будто навсегда Кого-то звать, кого-то звать Еже